Всем привет, друзья! У нас, как всегда, жара стоит невыносимая, я здесь работаю, русское радио включила и траву дергала. Короче, траву дергаю только под деревом, потому что я не могу на солнце. Да я говорю, что там, чуть Рима торчишь, ой, я в теплицу-то боюсь зайти. Чуть попозже зайди и все. Я красный пока не собираю, а пусть висят. Помидоры. Про помидоры говорить. Он, соседка наша. В теплице ползает. Я говорю, я в тюдечке здесь траву дергаю. Не, не могу я на солнце. Один раз у меня так на солнце я подергала, а в теплице побыла. Ночью давление, сердцебиение поднялось. Кошмар, короче, я боюсь теперь на солнце бегать. И вот вокруг себя все прибрала. Здесь траву. Смотрите, вот какая здесь была, вот здесь трава. Картошку не видно. Здесь прибрала, где тыква, где где тенек, как говорится. Вот тыквы у нас, тыковки большие стали, там кабачки не видно, надо траву убрать. Вот сейчас потихоньку, сейчас время 4 часа, потихоньку прибираю. Сейчас можно будет вот туда двигаться. Здесь котята, э, как всегда, и для них... Место сделала с утра. Вот... Сейчас, давайте покажу. Они сейчас за мной пойдут. Отряд, пошли за мной. Смотрите, идут. Пошли, пошли, пошли за мной, пошли. Вот здесь цветочники убралась. Гераньки мне дали. Вот пять штучек посадила. Лилия, смотрите, какая прекрасная, красивая лилия. Красивая. Я даже не помню, что у меня такая была. Оказывается, была Вот герани мои. Все травой заросло, не было видно даже. Смотрите, прелесть, красота. Дома не цвели, здесь только в путь цветут. Ну, короче, здесь прибрала всю траву. Но всю не все, местами. Это с утра, перед тем, как мы с ребятишками пошли. Ну, что, чё? Чё, братва, давай идем сюда. Ага, с морковки вон вылазь, смотрите. Опа, поняли, да? Вот как надо. Вот они так бегают за мной. Бегают, играют здесь. Для них же теперь благодать, место есть. Я же ихняя мамка, теперь бегают. Чего, малышня, ну чего пищем? Он там еще заблудился. Ладно, детвора, пошли обратно. Смотрите. Мамка я ихняя. Ведь чешут, ведь чешут, о, не поленятся. Вот через такую трынь-траву они бегут ко мне туда. Я там на островке где-то сижу. Они ведь прибежали за мной. Вон идут хитрюги маленькие. Так что приборка, уборка у меня от травень. Ну что, заблудился, что ли, там в траве орешь? Я же здесь. Чего кричим? А? Мил, мил. Ну чё, Хрюшку покормила. Маньку только подоить осталось. Я сегодня не выпустила. Накасала я. Потому что он на меня рогами прыгнул. Ну и нафиг. Я говорю, ты наказан, братан. Я ему траву кинула, от которую дергаю. Она же длинная. Сам самолет ему, пускай кушает. Ой, вот так как-то так. Ладно, буду дальше работать. Так, ну что, малышня, я брат сестрой еще у тебя? У вас там где-то скрылись. Эти все бегают, все бегают. Работать, да, будем? Ага, вот. Третий и четвертый сейчас где-то вылезет. Выплывет. Ну, это длину это можно так. Друг, пошел, пошел, пошел. Сейчас чисто будет. Сейчас покажу я вам, друзья. Ну, все, друзья. Как вы видите, я тропинку закончила здесь тыкву видно теперь Ой, время 7 сейчас еще вот здесь чуть-чуть еще чуть-чуть здесь осталось прибрать вот тыковка вот 45 кабачки там вот еще осталось там доделать давид приехал сказал мама приехали пошли там таринка Дети меня ждут, короче. Вот здесь кабачки появились на свет, на глаза. Вон, котятки бегают. Теплица полила, закрыла теплицы. Только форточки открытые оставила. Я за Манькой пойду. Подаю ей домой. Всё. А сегодня хватит. Вон Васька идет. Василечек. Василька. играют, Под ногами бегали все. что, друзья, пошлите за маняшками со мной, белка здесь стоит, куры собрались, все, сейчас ведь как дураки пойдут со мной все, смотрите, это как фильм Билл всемогущий, всемогущий, здравствуйте, смотрите, что да, творится, как сумасшедшие ведь идут, какие цвета красивые, ага, мне тоже нравится интересные. Они не боятся людей, чего интересно, блин. Не как рыжие. Чуваши, приезжие они у нас. Да, не смотри, Скай. Щебоксар. Так, Манька кричит. О, остались, молодцы. Бил всемогущий. Котята бегут, куры бегут. Сейчас Манька побежит. Кричит, кричит, кричит, кричит. Уже целый час все кричит. Полежит, опять встанет, кричит. Она идет. Набрала молочка. Молодец. Умница, маняшка. Сейчас, подстой, постой, постой. Не торопись. Привет, моя хорошая, привет. Стой, стой, сейчас. Пошли, мань. Все, домой. Пошли. Вот так вот и все она идет потихоньку не спеша сейчас подавить и домой сегодня полдня траву выбирала я люблю траву убирать друзья обожаю это как уборка в квартире в доме я убираться люблю пошли пошли Пошли, Маняшка, Маняша, Маняша, Маняша, пойдем. Пошли. Ты там не поела, да? Ан, э, белка стоит, кричит, мамку вызывает, Мамку уже переросла. Ну, Занинская порода она, слушай богу. Пошли, маняш. Так, друзья, я и работаю. Андрей Зима на работе. Пошли, мань. Ой, бегут, как перепелки. Пошли. Сейчас вам тоже дам кушать. Ну, почарки. Ну, я еще малиновое варенье сварила сегодня. 10 литров вчера собрали малины и наварила. Ага, еще кушать. Сейчас.